Всем друзья, привет! Всем привет, друзья! Я сейчас ходила в магазин, у нас приехал дедушка, мой отец. И да, подарил Димке тысячу рублей. Задний вперед. Дима такой радостный, довольный. Дедушка подарил, говорит. И мне дал тысячу рублей на сладости девчонкам. Ну, то есть детям младшим. И только девчонкам не давиду всем. А я сходила и купила. Сейчас я вам покажу, что я купила. Девчонкам кукурузные палочки сюрпризом. Они там уже разбирают. Вот, бездрожжевой хлеб взяла. Этот хлеб очень мама моя любила. Смело всегда стараюсь. Получится, что взяла. С пустышком. Ничего не пить. Щелны, туалетная бумага. Я такой не езжула. Я взяла Эль Последняя штука Ну и яблоки И вот такие игрушки, которые мы любим А тигрули у меня вот такой есть вот Такой мурчик Ему очень нравится Я уже его покремела Но это я по-острому взяла Хиткет А сухой корм не заставляю не давать. Не то, что стараюсь, я вообще не вывела. Чай надо поставить, чай попить. Даже вот у нас дедушка приехал, ага. как Дед Мороз все время в подарки приносит нам бесплатно. Я бесплатно говорю, в пустыми руками не приходит, молодец. Привет всем, Да, Они тебя... кто меня знает. Да, молодец. Они тебя очень уважают и любят, наши подписчики, да, молодцы. 500 -500. <Community Dude> <сélate> <сélate> а, а, а то это незаметный, да, в последнее время? Всё? А, уже это узнавать начинает на улице, наверное. Куженери-то и так нас все знают. Чего у вас там пришло-то, Динара, Амина? Кукурузные палочки не расчесались, а встали. Папа, Кукол... Куколка. <привет> Тебе куколка? А у тебя по сутки, да, Амина? Дай, показ. укусила, что? А где ты укусила? Ты ничего. А, кукурузные палочки грызешь. Кушай, кушай. Тигра царапает, смотри Смотрите. Еще утром наступила. Я сегодня что-то утром не уголос. Что делает? Тигра. Тигра не отпускает опять. Он все время прижимает так. Представлю. Смотри, что он да, вот так ты царапает ты, да. Ой, и. Да. Приятно очень. Хозяин я говорю. Мама, Вы меня слушаете. Мама! Вот такой Если ему надоест. Он Почитаю их в угол загонит. Пачка. Они никуда не выходят и сидят вот. эту кузовочку. Нарина, платьишко одела, да? Она красивая. Она красивая? Она красивая. Она сидит, сидит. У нас Динара только не одета. Это тоже Не расчесанная. кухня такая, тут наклейка. Ага. Тут будут <куда>? э, форста, это такие капсики, <свяки> вот такие капсики, а тут вот такие э, вот эти. Вот э, это мама делает. Ховушки, это мама делает, еще не до конца, еще листочки надо сделать здесь. Положи туда, листочки приклею, резиночки будут, и такие вот ежеские резиночки, ]adura感謝. положи. Мама, Хорошо? Это капсики, а я Даринки, как лампочку дала. лампочку дала, кусать его же. Говорить еще <риват Так, подушечка. Так похоже. Я то еще. поцеловали, спасибо сказали. Дедушке-то. Почему? Потому дедушке, -то. -то дедушке -то деньги дал купить. Так. А? Вот. Похоже. Короче, друзья. Убрала я здесь всю рассаду, приборку сделала. Кушает. А, твой рисунок, да? Это мой рисунок. А че это? это Удинария. Удинария, что? Да. А, а кто амини яблоко такое большое отдал? Давид. Давид, дал? Да, написала. Она большая? Да. Да. А это она, она хуйня, она маленькая и хочешь яблоко, да? Мое. Твое. Твое взяла? Да. Вон игруша валяется. Сир... Ага, стирку сделала. Ему сказал, мама мне что-нибудь надо постирать. он. Вот. Короче... Не, не знаю, пока, не знаю, нет вам. Отсвечивать будет, наверное. Отсвечивать будет, наверное. Открою штурки. Андрей сделал полки. Сегодня он здесь протерла все и поставила свою рассаду она очень тянулась потому что как ну смотрите все на одну сторону прям такие палочки но я буду их пересаживать выйдут 3 4 листок и начну пересаживать смотрите все в одну сторону пошло и короче очень плохо растет вот это вот перчик нормально перчик нормально вот рассада конечно вытягивается сильно Перец тоже вот здесь хороший. Партнер весь вылез, вышел, зашел. Здесь сходят помидоры. Я не стала закрывать, они и так зайдут. Пошли на кухню покажу. Здесь у девчонок поставила игрушки вниз. Чтобы не валялись, а пускай стоит. А там вверху кое-какие цветы. Если будут жить, то хорошо. У меня Давид так и не закончил здесь витражное стекло свое. Идинара. Идинара, да. Красиво. красиво. Птичку вон видит. ты сердечко, да? Да, они все красиво. А Тигра, я ж тебе место оставила. Для тебя же оставила на окошке. На, не бойся. Я его не давала здесь сидеть. Потому что у меня все забито было. Короче, прибрали все здесь. Прибрала. Вот цветы сходят. Ага, вон помидоры зашли. Да, вот перец, который надо пересадить. Такие. Некогда мне. Здесь прибрала цветы. Че Тигрой? Ты любишь здесь сидеть, да, в окно глядеть? Специально местечко оставил. Ну, думаю, ладно, А там мало мне сейчас. Да, вам, вам мало? Пленять начинает. Смотрите, что. Расческу надо взять. Тигрульки. Хулиган этот тигруль. Хулиган. Мама, я тебя а? Я тебя еще. Давид. Давид у он сидит у нас, работает. Фантики, кто кидает? Пантики кто кидает? Я Когда уберешь? Сегодня понятие растяжимое. У меня пришел, у меня пришел Дима, верит, мама говорит, Дамир мне деньги дал. Вперед. День рождения завтра, а ему уже сегодня дают деньги, да? У -у -у. Заранее. Кто дал то, давай скажи, сынок. Дамир Покажи денежку. Это кто? Я жешка. Это Дамир. Дамир сколько дал? 500. 500 рублей. Ну, так посчитай, покаж. 100, 200, 300, 400, 500. Ой, молодцы какие. Чё на ну, чё будешь? Да ну, что, Куда это ты деньги-то сделаешь? Еще с друзьями шашлык купим. На эти деньги на праздничные. Так всегда. Да? Как всегда. Так, всегда. сосиски будете жарить? Наверное. А сколько у вас друзей там будет? Много. Много, сколько понятия растяжимое? Рота? Я не знаю. Человек 10? Наверное. Или больше, да? Ага. Пацаны от них? Девчонки-то будут? Я не знаю. Ой, она не совсем. Как не надо? Девчонок надо. Тебе 16 лет, ты весь потел. Я знаю. Че он знает? То, что с потел. Ну так да расселся. Дамир что-то собрался. Что Чё, там кушали? Шарму съели и все. Шарму съели. Ладно, я сейчас в духовку сделаю картошку. Поставлю эти. И завтра еще 5 тысяч долларов. Кто? Папа. Какие папа 5 тысяч дарят? Я с чего телефон? Но... Ну не завтра же. Mm -hmm. Когда работу закончат, тогда только. Mm -hmm. Чё? Да шучу я. какие шутки у тебя добернутые. Mm -hmm. Давай, Давай, иди с Богом. Дима, Дим, Дима. Mm -hmm. Так, вот картошка у меня первый против вышел. А, сегодня сало не ложила, а такие вот кубики положила. То есть они тают и хорошо и прожаривают. Сейчас вот это поставлю, зажарю. У меня сейчас Фаррида выехала. Сейчас, говорит, подъеду, мам. Ладно, говорю. Ждем. Меня ждут уже дети. Картошку хотят. Это да, хорошо, вкусно. Короче, картошки, думаю, мало получилось. Я решила сделать макароны по-флотски. Не знаю, по-флотски, не знаю, по какому. Короче, макароны. <рекрасно> <рекрасно> а? Что делать? Все потеет, да. А ну, потеет. Близко нельзя подпускать. Матая эти макаронки, прошки, как их называть, не люблю я, могу один раз поесть и все, без повтора. С повтором я только супы ем, правда вот суп остался Ах. сырный, чуть-чуть осталось, Нет, завтра курицам перекину и все, унесу. Андрей завтра уезжает уже на работу. Ой...